Следующий доклад был посвящен решению уравнений в радикалах, а я буду говорить о, об алгоритмическом решении математических задач. То есть, ну, мой доклад будет сконсутирован на таком вот глобальном вопросе. Пусть дана какая-то математическая задача, нам требуется не только ее решить каким-то способом, но э, придумать алгоритм для ее решения. Ну, сейчас алгоритм — это достаточно известная вещь. Курсы программирования есть на любом математическом, физическом, там, любом другом естественно-научном факультете. Что такое алгоритм? Это инструкции однозначные, которые приводят к решению данной задачи. Что думает по этому поводу математика? Ну, ну вот, давайте начнем вот, с простых задач. Те алгоритмы, которые, безусловно, являются и с математической, и с, с любых точек зрения действительно алгоритмами. Ну, вот это известно уже со школы. Мы, вот задача, которую требуется решить. Дано какое-то натуральное число, требуется определить число простое или непростое. Что такое простое число, вы, наверное, уже знаете. Это просто число, которое не раскладывается на более простые сомножители. На более меньшие сомножители. Но в чем состоит алгоритм? Ну, просто по определению. Нужно просто проверить, есть ли там какой-то нетривиальный делитель. И причем мы вот можем ограничиться вот этой проверкой только до корня из а. То есть для каждого, числа, для каждого натурального числа от двух до корня из а мы будем пытаться разделить b на a. Если получится деление без остатка, значит число а составное. В противном случае число будет, понятно, простым. Это алгоритм, который всегда дает правильный ответ и Совершенно алгоритмизируем в том смысле, что мы можем, вот даже если мы не знаем, что такое алгоритм, ну, мы знаем, что вот программу, в принципе, несложно составить. Тут, здесь, не нужно, ну, вот здесь нужно только уметь делить одно число на другое. Это вот алгоритм. Ну, вот Тут пример приведен. то есть вот Если число, например, 139 дано, и нам нужно определить просто составное. Ну, вот Мы делим его на 2, на 3, на все числа, вплоть до 11. 12 можно уже не проверять. Не делится, значит, оно простое. 143, вот мы его разделили на числа до 10, на 11 оно разделилось. Значит, это составное. Действительно, вот мы видим, задача решается. Следующая задача, тоже известная с древности, на самом деле, это алгоритм Евклида который решает следующую задачу. Даны два натуральных числа А и b, требуется определить наибольший общий делитель. Ну что такое наибольший общий делитель, наверное, тоже всем со школы известно. Это наибольшее число, которое делят оба числа А и Б. Алгоритм Мусклида, вот здесь важно вот, сказать, это рекурсивный алгоритм. На самом деле он основан на следующем замечательном, ну на самом деле простом утверждение, что чтобы найти наибольший общий делитель э, чисел а и b, достаточно с остатком разделить большее число на меньшее. И тогда наибольший общий делитель э, числа а и b равен наибольшему общию а и вот это вот остатка от деления b на a. И тем самым мы понижаем, э, ну, по крайней мере, мы понижаем сумму этих чисел, натуральных чисел. И э, э, снова можем применить то же самое, вот э, теперь уже вот теперь c стало меньше а мы потом а делим на c и так продолжаем, пока у нас где-то 0 не встретится. А наибольший общий делитель любого числа и нуля, мы ну, можем считать, что это а поскольку 0 на любое число делится. Ну, например, нам требуется вычислить наибольший общий делитель чисел 91 и 119. Делим 119 на 91, получаем остаток 28. Делим 91 на 28, получаем э, остаток 7. Делим 28 на 7 с остатком, остаток будет 0. Ну, а, ну и значит тут наибольший общий делитель этих двух чисел есть 7. Ну вот, то есть, вот здесь потребовалось раз, два, три, четыре. Ну, на самом деле, три шага, э, за которые мы окончательно вычислили ответ. Но вот возникает все-таки вопрос, а вообще любую задачу вот мы можем вот такой вот алгоритм какой-то, который мы можем поручить компьютеру, придумать. Ну, по крайней мере, если уж мы говорим про арифметику, то давайте говорить пока про арифметику. Вот, как ответ получить на этот вопрос? Надо знать, что значит алгоритм и вообще как.. Какой должен быть алгоритм и какой не должен быть алгоритм. Мы об этом поговорим. Но пока мы вот заметь, хочу заметить вот следующее. Мы все-таки занимаемся ну вот, на этих лекциях математикой, поэтому мы должны быть достаточно строгими. На самом деле, когда мы говорим про решение какой-то задачи, это означает, что мы... Не только решаем, но мы и доказываем это, это решение. То есть любое решение задачи сопровождается доказательством этого решения. Тут в математике эти вещи неотделимы. Поэтому вот в связи с исходной задачей у нас возникает две связанные задачи. Если уж мы когда решаем, мы на самом деле доказываем. Ну, вот я в предыдущих примерах, кстати, пока, пока, когда я решал, я на самом деле доказывал, что, например, наибольший общий делитель равен 7. И э, э, вот возникает вопрос, является ли доказательство алгоритмической процедурой? То есть, вот, когда мы доказываем, мы можем поручать это компьютеру доказательство? И второй вопрос э, возникающий, является ли э, э, каждое ли истинное математическое утверждение Действительно, можно доказать. Ну вот, теперь, чтобы ответить на эти вопросы, нам теперь не, нужно не только знать, что такое выигрыш, но и что такое доказательство. То есть у нас появляется больше неизвестности, но ну, давайте вот потихоньку с этим разбираться. Понятие доказательства, строго формальная формальное, появилось только на рубеже 19-20 веков. И, наверное, для математики XIX века понятие доказательства все-таки было больше гуманитарным, чем действительно строгим математическим. Строгую формализацию понятия доказательства было проведено ну, выдающимся математиком Гильбертом. Им была создана, действительно им была построена теория доказательств как математическая наука. Ну, мы знаем, вот, когда говорим про математическую науку, мы считаем, что это обязательно аксиоматизируемая система. То есть вот, если мы говорим про геометрию, обязательно исходные это аксиомы. Аксиомы геометрии и уже теоремы как следствие из них. Вот до начала 20 века. Ну, был определенный только консенсус между математиками, что же считать хорошим доказательством, а что считать плохим доказательством. Ну, вот как раз история вот, с доказательствами разрешимости неразрешимости уравнений в радикалах. То есть вот, какой-то математик принимал это доказательство, какой-то мог не принять. Вот, э, э, э, В общем-то, в какой-то мере э, работы Гильберта послужи, э, э, решили вот эту вот неоднозначную проблему, что такое доказательство. На самом деле по, была построена строгая, очень строгая математическая аксиматизация доказательства. О, о, я, э, покажу, э, э, э, вот я покажу, что является аксиомами э, вот, вычисления предикатов, которые был построен Гильберт. То есть, это аксиомы логики, на самом деле, математической, аксиомы которые могут на самом деле применялись и применяются математиками. Они очень формальны, я не буду говорить что, вот, конкретно, что они означают, скажу лишь вкратце, что это строгие формальные утверждения истинные, которые постулируют логические связки. То есть вот то, те логические связи, которые мы употребляем при формулировке теоремы и так далее, это прежде всего и или импликация, вот эта импликация, это и, это или, это отрицание. И здесь вот в этих аксиомах высказаны основные свойства этих логических связок. Ну, и на самом деле, другими словами, высказаны основные логические приемы доказательства, которые математики используют. Ну вот, например, вот это вот утверждение, это, так, это всем известное обсуждение от противного, которое тоже вот со школы известно. Вот здесь сказано, что если А влечет Б и А влечет не Б, то отсюда следует, что А неверно. Ну вот это вот формально это вот высказано. Предыдущее, вот должно достаточно длинное утверждение, формальное логическая формула. Она, она постулирует рассуждение по случаям. Если А дает С и Б дает С, то А или Б тоже дает С. Ну, здесь еще вот, кроме названных еще есть вот квантры, как логические связки. Ну, наверное, многие из вас знают. Вот этот значок А перевернутый это означает для любого. И э, э, вот Е e перевернутое, это существует. Ну, понятное дело, что в современной математике без вот, э, без вот этих связок э, не обойтись, поэтому они нужны. Так, ну еще вот какое отличие обычной аксиоматики, ну, например, геометрии, от э, аксиоматики э, логики. Тут еще нужно постулировать, что явля... как мы получаем э, новые теоремы из этих аксиомов. Они тоже строгие формальные правила. То есть, если вот на самом деле тут три правила. Первое правило носит название модус поненс. Это еще из латыни, это еще из, из философской логики взятая терминология. Если, то есть, что он говорит, что если есть две аксиомы или, или уже доказанная теорема вида А и А влечет Б, мы можем доказать Б. Ну, остальные вот еще два правила, они нужны для связывание А и Е кванторами. Это вот А-правило, это Е-правило, то есть квантор всеобщности квантор существования. Что нам это дает? Поскольку вот это вот исчисление, оно строго формальное, мы вполне можем поручить вот, забить, забить вот эти вот аксиомы и правила вывода в программу, очень просто и позволить программе просто, может быть, вслепую доказывать новые-новые теоремы из, из полученных аксиом и получать новые истины. Можно добавить к аксиомам, например, аксиомы геометрии. И тогда компьютер будет постепенно порождать теоремы геометрии и доказывать все, что можно доказать в геометрии. То же самое с арифметикой. Мы интересовались арифметикой. Вот вместо аксиом геометрии можно дополнительно заложить в программу аксиома арифметики. Ну, вот аксиома строгая формальная аксиоматика арифметики была в общем, введена пиано, она носит его название. Ну, ну, здесь вот основные свойства сложения и умножения. Когда я говорю про арифметику, я имею в виду сложение и умножение. Ну, вот кроме сложения и умножения, еще вот тут самое сложное и нужное утверждение, седьмое, которое принимается тоже как в виде дополнительной аксиомы, это аксиомы индукции. Всем известное, ну, с этого начинается преподавание математики ну, вот в любом высшей математики в любом высшем заведении. Так вот, тоже можно доказывать, и, ну, на самом деле решать арифметические задачи, основываясь вот на этой аксиоматике плюс э, э, вот, выше приведенные числения предикатов. Так, ну, вот здесь вот э, портрет э, э, Жепа Пиана. На самом деле он является э, тоже одним из самоположников математической логики. На самом деле он предшественник Гильберта вот, на этом пути формализации и обоснования математики. Ну вот возникает вопрос. Можно ли, э, вот у нас есть э, строго формальная система доказательств. Все ли, что мы неформально можем доказать, э, можем заформализовать вот в этой формальной системе? И можем ли мы доказать все, что мы хотим? Вот два вопроса возникают. Ну вот частично ответ можно получить положительный. Ну, вот следующий, благодаря следующей теореме. Гедель, это дальнейшем связь, я о нем буду еще говорить, доказал теорему о существовании модели. Если утверждение недоказуемо, то его отрицание реализуемо. Но Я не говорю формально, что это означает, но неформально оно означает вот то, что написано. То есть если мы не можем доказать некоторые утверждения формально с помощью исчислений предикатов, то мы на самом деле можем построить контрпример, где это утверждение неверно. Ну, тут ну, у нас год Лобачевского, я никак не мог не упомянуть Николая Ивановича Лобачевского, как, кстати, предыдущий докладчик. Вот Поэтому, вот, например, мы знаем, что вот, пятый постулат Эвклида, он действительно его не, нельзя доказать. Ну, вот, но это, доказ... это было доказано с помощью построения вот, геометрии специального вида, где пятый й неверный. Оказывается, что все то же самое это в любой аксиоматической системе. Если мы что-то не можем доказать, то, то в принципе есть на самом деле, хорошая надежда, что мы построим контрпример. Ну, не всегда этот пример можно построить, но, тем не менее, какая-то вот для математиков это какая-то надежда. Ну, то, что вот проблема закроется. То есть вот, люди доказ математики доказывают, доказывают, никак не получается. Казалось бы, вот, можно, вот, если на самом деле нельзя доказать, непонятно, как доказать. На самом деле на надежда надежды есть, благодаря этой теореме, что. Если она не доказывается, надо пробовать найти контрпример, а не что иное. Он всегда должен существовать. Он может быть сложный, но он существует. Ну, а на самом деле другая форма этого утверждения, она доказывает, она на самом деле может быть переформулирована так. Это теорема Гёделя о полноте, о предикатов. Всякое логические истинные утверждения, доказуемое в очищении предикатов. Ну вот я тоже тут должен немножко сказать. Вот тут написано всякое логически истинное утверждение. Но на самом деле немножко такой нетипичный термин, но я его сделал таким понятным. Что, значит, что я имею в виду под термином логически истинное утверждение? Это утверждение, которое не зависит от конкретной области математики, в, которую, в которой исследуется это утверждение. Вот. Если мы посмотрим на аксиоматику Пиана, вот я говорю, что вот эти утверждения не являются логически истинными, они не являются математически истинными, ну и выдумательскими, они, но с логической точки зрения они не истинны, потому что вот здесь используются операции плюс и умножить, это символы, с точки зрения логики это ничто, это просто какой-то внешний символ, который, который вот объясняется его свойством вот здесь, ну, ведь по плюсам математик может понимать, ну, э, э, вместо «плюса» можно задать какую-то другую операцию вместо «плюса». И, естественно, так, ну, например, мы можем вместо «плюса» взять «умножить», вместо «умножить плюс». Понятно, что дело, что вот, вот эти аксиомы перестают быть истинными. Вот я, под логически истинными утверждениями я понимаю те истины, которые не зависят от таких вот переименований. Так вот, оказывается, ну это легко понять, что, что это следует из предыдущей теоремы, что любое, любое утверждение, которое вот при любом таком вот переименовании используемых терминов будет истинно, оно на самом деле формально доказуемо. Это тоже замечательный результат. Любая абсолютная истина, она формально может проверяться компьютером. Ну, по крайней мере, он может порождать вот эти вот теоремы достаточно просто. Пока хотя бы это у нас есть. Опять-таки это касается только вот абсолютных истин, логических истин. И, а если мы возвращаемся к проблеме вот, задач в арифметике или в других областях, у нас встает вопрос, а, вот, если брать арифметику, здесь мы можем доказать все, что нужно доказать. Все, вот, есть задача какая-то, вот решить что-то, вычислить какое-то значение, например, какой-то функции. Можем ли мы доказать, что f от n, ну что значение этой функции равно тому-то? Ну, или, или другими словами, вычислить эту функцию? Ну, вот тут как раз-таки уже тот же дебель решил эту задачу. Вот он знаменит, конечно, вот даже не э, предыдущей теоремой, а э, это выдающийся австрийский математик, э, э, он э, доказал теорему о неполноте. Оказывается, что вот в приведенной системе аксиоматики пиана существуют арифметические утверждения, которые нельзя доказать или опровергнуть. Вообще, вот как это понять? Что значит нельзя доказать или опровергнуть? Пока вот, ну, только, только вот мы познакомимся с формальными доказательствами, возникает вопрос, вообще как можно доказать, что что-то нельзя доказать? Ну, утверждение такое достаточно парадоксальное, но оно на самом деле основано на парадоксе, я об этом скажу. Ну, вот другая форма, которая нас интересует, это утверждение, она говорит, что в арифметике имеются истинные, но недоказуемые утверждения. Ну, это вот, поскольку мы привыкли, но оно, так оно и есть, что вот любое утверждение, оно, которое не оно либо истинное, либо ложное. Вот какое-то из этих утверждений, оно или отрицание, оно истинное, и оно недоказуемое. Ну, это такой вот парадокс, и он на самом деле основан на, на очень старом парадоксе, который известен древним грекам, парадокс лжеца. Данное утверждение ложно. Понятное дело, что э, э, э, ну, вот это утверждение не может быть ни истинным, ни ложным. Это следует заявление. Есть ли какое-то отношение к математике данного утверждения? Относится ли оно к математике? Нет, оно не относится. Математика не оперирует такими противоречивыми тер терминами. Но в нем есть э, очень полезное зерно. И оно было использовано. Вот чуть-чуть изменили, и уже это утверждение очень полезное, и оно как раз на нем основано доказательство Оно не неполноте. Вот немножко изменяем. Данное утверждение недоказуемо. Вот это утверждение говорит, оно недоказуемо. Ну, тоже пока, к математике пока далеко, какой тоже как бы, какой-то парадокс продукт похоже. Но вот оно дает то, что нам нужно. Если мы предположим, что оно ложно то по определению своему оно должно быть доказуемым. Если оно доказуемо, оно истинно. Получили противоречие. Ты помнишь, что ложно, истинно? Значит, оно истинно. А если оно истинно, оно что говорит, что оно недоказуемо. Значит, оно истинно, но недоказуемо. Ну, остается вопросы. Вот что значит недоказуемо? С точки зрения математики и с точки зрения арифметики. Мы ведь должны э, утверждение построить как, э, арифметическое, а не какое-то вот такое э, философское, какое синтакс... ну, какое-то вот, э, э, утверждение на русском языке. Нас э, Утверждение на русском языке, э, наверное, не очень будет устраивать, это не математика. Ну и тут еще один вот вопрос должен э, ладно, мы разберем, вот, разберем, что такое недоказуемое. Ладно. А вот как мы можем вот, говорить про утверждение, что оно недоказуемо, пока мы его не построили? Мы, его, мы не можем предъявить, что оно недоказуемо, пока его нет. И, его же в явном виде пока нет, пока мы его не построили. Ну вот постепенно мы э, э, э, э, с этим э, разберемся. Но во-первых, вот первая проблема. Что, как с точки зрения арифметики высказать, что, вот, что какое-то утверждение недоказуемо? Но, э, э, мы теперь, э, вот, что сделал Геодель? Геодель воспользовался тем, что доказуемость, она в каком-то роде алгоритмический процесс. Ну и предложил свою формализацию теории алгоритмов и стал ее изучать. На самом деле Геодель одновременно является одним из расположников теории алгоритмов. То есть это формализация не только вот самой логики, но и понятия алгоритма. Алгоритм тоже неформально, неформальное с точки зрения математики понятие. Им были введены так называемые рекурсивные функции, он их использовал. И на самом деле они, как бы показана в дальнейшей работах Тьюринга, Черча, они собой формализировали, то есть давали четкое формальное определение понятия алгоритма математики. Ну, то есть здесь несколько было эквивалентных определений, машин тьюринга, лямбда-ичислений, машина поста. Было показано, что все эти подходы приводят к тому и тому же естественному математическому классу алгоритма. И ну, сейчас это хоть формально не доказывается, но понятно, что это то же самое, что, вот языки, что алгоритм, который мы пишем на, вот, на, на языках программирования, который мы вводим в компьютер, Pascal, LC, но ну, любые другие. Ну, здесь я привожу вот наиболее значительный вклад в развитие теории алгоритмов, внесли вот, всем известный Алан Тюринг и Чорч. Почему они известны? Потому что вот одним из тезисов, это не аксиома, тезисов а теории алгоритмов является так называемая тезис Чорча Тюринга. Любой алгоритм, который можно реализовать с помощью рекурсивных функций, ну или что то же самое, машин Тюринга, лямбда исчисления и так далее, можно, любой алгоритм, точнее, интуи с интуитивной точки можно реализовать вот с помощью вот этих формализаций. Это не теорема, это, это как такой оправдательный тезис. Почему мы это исполним? Ну, я считаю, что вот понятие алгоритма, оно интересно даже без учета этого тезиса но это моем. Ну, вот э, здесь я уже хотел, если уж я здесь немножко отвлекся от э, теоремы Гёделя о неполноте, э, я бы э, вот, хотел э, э, вот э, коснуться следующего э, э, вот, э, ну, немножко э, рассуждения про это Тейс-Чёрча. тейс как я говорил, это не теорема, потому что она использует понятия, которые не математические. Вот понятие алгоритм, Инту, интуитивные. Вот это наше только представление о нем. И вот утверждать, вот что это эквивалентно вот, э, э, конкретным э, формализациям. Э, вот в числе этих формализаций не было упомянут вероятностной алгоритм. Что такое вероятность на алгоритм? Ну, я определять формально не буду, но я думаю, вы понимаете. Это алгоритм, который использует случайные данные. Ну, вот, например, кто-то для алгоритма будет бросать монету, и вот данные орла и решки, вот, он заносит в компьютер, и компьютер что-то делает. В принципе, если этот алгоритм работает с большой вероятностью, говорит истину, это, в принципе, тоже интуитивный интуитивно это, это действительно алгоритм. Ну, если он решает с, хорошей, с вероятностью единицы, это решает нашу задачу, это значит это хороший алгоритм. Ну и возникает вопрос, а он эквивалентен можем ли мы заменить вот эти вот случайные данные на можем ли мы сделать обычный алгоритм? Ну, вот, Теорема 56 -го года, Лев, Шеннон, Шапиро, утверждает, что любая арифметическая задача, решаемая вероятностным алгоритмом, может быть решена обычным алгоритмом. Ну, вот, то есть это подтверждает этот тезис. Но с другой стороны, вот на рубеже 20-21 века, ну, на самом деле, примеров и до этого что, но это, наверное, наиболее красивый пример. Вот, есть, это уже не арифметическая задача, а более широкая, более сложная задача. Здесь строится построение бесконечного графа с точностью до изоморфизма. Вот оказывается, есть бесконечный граф, который можно построить с точностью до изоморфизма, вероятность с алгоритмом, с вероятностью 1. Но его обычным алгоритмом нельзя построить. Понятное понятное дело, что вот, имею в виду, что именно с точки зрения изоморфизма, в зависимости от случайного, от случайного, вот от случайных данных, будут получаться разные графы. Но они всегда будут изоморфные, но ну, в каком то смысле одинаковые. А обычно мол так нельзя сделать. Ну вот, то есть некоторые такое вот. Если хотите, теорем теоремы тезища Черти Тюринга, но ну, тут достаточно такая, это не арифметическая задача, это такая более широкая. Так вот, возвращаемся возвращай, все-таки к теореме Геоделя о неполноте. Ну, вот после того, как йоделем была введена рекурсивная функция, и выяснили их основные свойства, то, что они действительно похожи на наши алгоритмы, была доказана вот эта, ну, тоже очень красивая теорема. Это, она называется в учебниках ⁇ Лемма об этой функции Геодаля ⁇ Она утверждает, что любой алгоритм результат его работы, ну, это в переформулировке, естественно, моей, любой алгоритм результата его работы может быть выражен в виде официального утверждения. То есть, что бы алгоритм ни делал, и э, мы, вот тот факт, что алгоритм, данный алгоритм решил вот какую-то задачу, на самом деле можно написать в виде цифр и, и знаков плюс и умножить. Отсюда следует, что доказуемость утверждения может быть выражена в виде арифметического утверждения. То есть вот возвращаясь вот к, этому, вот к этому, парадоксу, то есть мы вот, наша цель записать в арифметике вот это утверждение вот, вот это вот сказуемо недоказуемо благодаря Лем, вот леми Гёделя это мы можем сказать в виде какого-то свойства натуральных чисел остается вопрос вот как научиться сказать научиться научиться формировать утверждения которые говорят что они не такие-то вот данные утверждения Ведь, вот тут какая-то такая саморекурсия получается это, эта задача тоже решай, была решена уже на заре создания теории алгоритмов. То есть, вот, теория алгоритмов начала создаваться Геоделем вот, в его доказательстве 1931 год, Ну, а уже дальше, в течение 30-х годов, она была как создана как самостоятельная наука. И вот один ну, из основных результатов теории алгоритмов. Есть так называемая теорема о рекурсии к линии. Но, вот другими словами, на современном языке современного программирования эта, эта теорема говорит о квайнах. Те, программы, которые используют свой текст, которые могут выводить свой текст. То есть, на самом деле это хороший вот для начинающих программировать на том или ином языке, это хорошая фактическая задача. Написать. Программу, которая выведет свой текст. Понятно, что простых решений тут нет. Если мы говорим, вот выведет то, то мы потом должны написать, а вот выведет, выведет то и так далее. Но, но на самом деле, если подумать, эта задача разрешима. Ну, вот я хотел бы немножко сказать, почему такие программы существуют с точки зрения теории алгоритмов. Идея очень простая. Вот, э, тут достаточно для любого текста программы, мы уже знаем, что алгоритмы ⁇ это то же самое, что программа на любом э, языке программирования. Вот если дан текст программы с параметром x, с аргументом x, через f от p мы обозначим программу, полученную из p, добавлением в ее начало присваиваемое x равняется p. Ну и представим э, алгоритм теперь, который текст x преобразует в текст программы, печатающий текст f от x. Понятное дело, что вот такой алгоритм можно написать. То есть это нужно в программу X добавить присваивание аргументу этот текст, а потом добавить команды, которые печатают этот текст X. Ну И отсюда будет следовать, что... Вот теперь, если мы напишем программу для этого алгоритма, если этот алгоритм, мы должны уметь написать программу для этого алгоритма, вот тогда программа f от p0, p0 имеет параметр x, вот если мы вместо x подставим p0, вставим эту, в эту программу в ее начало, мы получим программу, которая действительно печатает текст. Это можно сделать в любом языке программирования. Ну, это вот э, э, один, также один из основоположников теории алгоритмов, э, Стивен Соул Клин. Ну, э, чтобы немножко пояснить, вот еще раз, я хотел бы вот э, пример Квайна в более простом случае. Ну, вот, э, мне, мне нравится вот этот пример, который я взял из учебника Величайнин по теории алгоритмов. Ну, вот идея так или иначе э, вот этой возвратной рекурсии вот именно в этом утверждении. Если вы восприняете вот эти слова как инструкцию, что надо делать, что у вас получится? напечатать два раза, второй раз в кавычках, такой текст, напечатать два раза, второй раз в кавычках, такой текст. Мы напишем вот как раз э, вот именно вот эти две строчки. Ну вот э, э, э, легко э, э, и на языках программирования написать. Вот здесь приведен пример э, Клайна, то есть э, программа, которая печатает э, свой текст на Pascal. Ну вот э, тут вот я сайт привожу. Про, э, здесь э, как раз э, э, одна из его целей, вот э, там приведены на различных языках программирования различные подходы к созданию кваймеров. Если кому-то интересно, можете туда по, э, зайти и посмотреть. Там не только на Паскале, там и на всех э, известных языках программирования есть вот, э, примеры кваймеров. Ну, с, с практической точки зрения существование кваймеров дает возможность использовать в вычисляющем алгоритме текст этого алгоритма, а с математической точки зрения возможность использовать при построении психического утверждения его текст. А именно это нам и нужно. То есть этим самым вот я заканчиваю обоснование теоремы Гедля, а не полноте. То есть на самом деле вот теорема рекурсии, она позволяет строить вот такие алгоритмы, которые сами себя воспроизводят. Но мы знаем, что мы любой алгоритм можем записать в виде утверждение. утверждения. Вот используя этот прием, мы получаем утверждение, которое вот что-то про себя говорит. А поскольку мы можем говорить, что доказуемо оно или недоказуемо, Утверждение о том, что вот данное утверждение недоказуемо, оно действительно может быть преобразовано в математическое и арифметическое утверждение. Ну, вот возникает теперь следующий вопрос. Ну хорошо, есть утверждения, которые истинно, но недоказуемы. А что если их добавить в качестве новых аксиом арифметики? Будут ли снова получаться некоторые недоказуемые утверждения? Или мы сможем доказать все, что, не, все, что нужно? Оказывается, нет. Анализируя доказательства теоремы Гёделя, можно понять, что любое алгоритмически, заданное, э, э, э, э, любое алгоритмически э, э, заданное расширение аксиоматики, то есть если мы поручим компьютеру даже, не только нам, э, прождать новые аксиомы для аксиоматики, э, э, для аксиоматики арифметики, то э, э, все равно будут получаться утверждения, которые нельзя доказать или опровергнуть. Ну и отсюда же следует э, тоже вот такой тоже отрицательный результат, но тоже важный: не существует алгоритма, который определяет является ли данное арифметическое утверждение доказуемым или недоказуемым. Есть, э, если бы такой алгоритм бы существовал, мы могли бы вот алгоритмически пополнить, э, э, расширить, э, соответствующим образом, э, аксиоматику Пиана, что там можно было доказать или любое утверждение. Ну, вот, э, э, эта проблема, э, э, вот проблема доказуемости утверждений, она неразрешима, но она полуразрешима в том смысле, что, э, что, существует, э, э, что если утверждение доказуемо, то существует сертификат. Проверка которого может быть осуществлена алгоритмом. То есть это вот одна из неразрешимых проблем, ну, которая, в принципе, полуразрешима в том смысле, что вот э, что значит сертификация, я имею в виду. Вот, э, э, здесь сертификат, например, доказательства. Если дано записано доказательство строго формально, на строгом формальном языке, то э, э, компьютер э, потенциально может проверить, правильно оно или нет. Так устроены э, исчисление э, э, предикатов что эта проверка э, э, осуществляется алгоритмом. Но поиск этого доказательства это уже неразрешимые задачи. Ну, здесь приведены другие э, э, вот подобного, э, похожие задачи, в которых есть, которые полноразрешимы, но неразрешимы. Это проблема остановки, проблема равенства слов, проблема существования решений э, ристического уравнения целых чисел. Вот как раз, по-моему, следующая лекция как раз посвящена вот этому, насколько понимаю, да? Ну, вот некоторые частные случаи все-таки становятся разрешимыми. Вот, например, арифметика Презбургера. Если мы в арифметике пиано уберем вообще упоминание умножения и будем исследовать только свойства сложения, то здесь любое утверждение либо доказуемо, либо не, либо опровержимо. Вот. И существует поэтому алгоритм, определяющий истинность и ложность любого утверждения о сложении. Другой пример, это тоже известная теорема Тарского, существует алгоритм, определяющий истинность любого утверждения о сложении и умножении вещественных чисел. То есть если мы от арифметики натуральных чисел перейдем к арифметике вещественных чисел, там опять есть алгоритм. Ну, а как следствие, в силу декарта в... В силу декартового метода существует алгоритм, определяющий истинность или ложность любого утверждения элементарной геометрии. Ну и вот буквально несколько слайдов я хотел посвятить вот вот немножко приложениям к практике. Если у нас есть некоторая математическая проблема, мы знаем, что она алгоритмически разрешима, значит ли это, что мы можем ее практически реализовать. То есть загрузить программу в компьютер, и компьютер нам будет давать ответ. Ну, понятное дело, вот в отличие от идеального теоретического случая, компьютеры это на самом деле они, это автоматы, конечные автоматы. Они ограничены в ресурсах и по времени, на самом деле. Мы не можем сдать миллион лет, пока какой-то алгоритм не сосчитается. Ну, поэтому вот, рассматривают классы задач, которые разрешимы с помощью алгоритмов, которые разрешаются достаточно быстро. Ну, вот одним из основных ограничений является ограничение на количество времени, полинемиальное ограничение на время. Если дан вход, n, вход длины n, данные записаны в файле длины n, то э, алгоритм не должен работать больше, чем P от а, NCO. Где P, э, это уменьшаем в какой-то степени. Вот класс проблем, разрешимых такими алгоритмами, образует класс сложности P. Э, ну, это вот так называется. Э, э, класс, э, или это p иногда означает. Это э, класс проблем, разрешимых за прелемиальное время. Ну, вот, э, если, уж, э, вот э, если мы вспомним, про начало моей, моей лекции, вот мы рассматривали два случая, э, две задачи. Вот, алгоритм Евклида. Это на самом деле не так э, тривиально, но на самом деле оказывается уже в 1644 году было доказано, что алгоритм Евклида работает квадратичное время, то есть прилемиальное. Это следует от теоремы Ламел, которая оценивает количество делений в этом алгоритме. Второй алгоритм мы рассматривали, это тест на простоту. Вот он на самом деле не является прилемиальным, он является экспоненциальным потому что если дано число из 100 цифр нам надо проверять все числа э, э, э, от, от него до э, вот, э, э, все числа вот, имеющие 50 разрядов а это, это очень много но тем не менее э, э, ну, то есть, вот, э, тем не менее э, вот, не так давно э, было доказано вот, э, теорема, которая утверждает, что можно сделать такой алгоритм проверки пустоты числа, который, время работы, которое ограничено некоторым многочленом. Но единственное, что я могу сказать, что на практике он не используется. То, что многочлен 11 степени, с огромными коэффициентами, на самом деле на практике легче решать, легче решать какими-то другими методами, специально там есть вероятностные методы, но тут я уж не буду отвлекаться. Ну, вот важный класс возникает, мы говорили про разрешимость и полуразрешимость. Здесь вот, в математике часто комбинаторные задачи приводят вот, к некоторому расширению класса P. Иногда бывает, что за полиномиальное время разрешить нельзя, но оно, вот, имея, можно проверять сертификаты за полиномиальное время. Вот класс NP, так называемое нетерминированное полиномиальное время, это в том случае, если задача разрешима алгоритмов, полуразрешима алгоритмов, что у которого время проверки сертификата, его длина, ограничена многочленом. Ну вот, например, в случае наивного теста на непростоту числа, сертификатом будет любой нетривиальный делитель. Вот исходная задача, исходный алгоритм проверки простоты — это вот типичный NP-алгоритм. Если мы подберем делитель, то очень легко поверить, что он действительно делитель. Но найти этот делитель бывает сложно. Но вот Есть класс задач. Очень много естественных задач сводится к задачам в НП. Вот здесь приведены наиболее важные. Это по данной булевой функции проверить выполнимость этой формулы. Но булевая формула — это логическая формула, в которой нет квантора. Ну, вот здесь есть некоторые другие, проблемы раскраски графов, проблема обхода всех вершин связанных графов без повторений, проблемы ну нулевой суммы подмножеств. Но вот здесь проведенные э, э, задачи, они не только NP, они самые сложные из класса NP. Э, вот, для класса булев, э, вот для задачи о выполнении э, булевой функции это было доказано, то что это самая сложная э, задача в этом классе, это было доказано. Э, э, Куком и Левином в 1971 году они доказали, что если мы вот эту задачу решим за пленыальное время, все остальные задачи из класса НП должны решаться за полиномиальное время. Ну, что будет иметь теоретический возможно, практический смысл. Ну, и поэтому вот в последнюю, вот одно из проблем тысячелетия, одной из семи проблем тысячелетия, вот, будет вот эта вот задача, которая была поставлена Куком и Левином, совпадает ли классы НП и П. Вот есть 7, был, институт Клея поставил 7 задач проблем тысячелетия, одна из которых была решена, остальные пока, не решены, пока еще нет. Но вот эта задача вот до сих пор не открыта. Но вот на этом я хотел бы закончить свое Спасибо большое за внимание.